Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я ЯОля. Сегодня я хочу вам показать снова няшные покупочки. В этот раз я решила заказать себе лизунов. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. Обязательно потом загляните в данный интернет-магазин и, может, выберите что-то себе. Я решила заказать 4 лизуна. Первый это вот такой вот лизунчик с шариками клинопласта. Он розовый, очень яркий. Также я решила заказать себе вот такой вот розовый в баночке. Интересный тоже лизун без наполнителя. Еще я решила заказать белый лизун с шариками пенопласта, крупными. Сейчас его откроем, посмотрим. И вот такой вот беленький лизун с маленькими вкраплениями. Скорее всего, это наполнитель «Мелкие шарики». Также сейчас откроем и посмотрим. Будем открывать данные лизуны по Мне вообще очень интересно, потому что на китайских сайтах, когда смотришь товары, тебе всегда интересно, как эти слаймы хрустят, шуршат. И если вам нравится такая рубрика, хотите, чтобы я пробовала разных лизунов, то обязательно ставьте палец вверх, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И давайте же откроем первый слайм. шуршит. Кстати, очень приятный. Давайте его достанем. Он достаточно большой. Такой, ну, необычный. Липкий как бы одновременно, но в то же время не прилипает к рукам и в руках его приятно мять ну, конечно он не растягивается необычно давайте с вами откроем вот такой вот белый лизу большими шариками Ой, какая-то из него жидкость брызнула. Очень жидкий прям. У -у -у. Вот такое. Какой-то он очень необычный. Что это? Кстати, хорошенький. Смотрите, водичка из него ушла. Ну, мне кажется, что он не шуршит, я его ну такой просто мягкий, красивый у него шарики, пластичный, пахнет очень приятно и тоже хорошо растягивается. Поставим его на баночку, потому что он очень Следующий лизун, который мы откроем, он вот такой вот баночки. Интересно, как его достать из этой баночки. Очень твердый. Я думаю, что этот лизунчик прозрачный, а он с такими, знаете, прям мелкими шариками. Да, его очень тяжело растянуть. Ой! Ну, в принципе, он растягивается... например сравнивать вот два лизуна вот этот он более такой знаете как бы твердый этот более мягкий это даже хрустит немножко единственное я не понимаю зачем его положили в такую баночку очень тяжело достать так интересная игрушка попробуем Попробуем обратно его в баночку засунуть. Получилось. И у нас остался последний лизун, который я хочу открыть. Это вот такой он беленький, он тоже в баночке. Давайте его откроем уже мне кажется маленько другой отличается от розового по текстуре он маленько другой да он маленько другой Сначала надо отделить его от стенок достать и потом уже потихонечку тянуть зачем такие баночки кладут 4 лизуна и все они совершенно отличаются друг от друга. Этот такой более пластичный, тянется здесь мелкие шарики но он также не шуршит такой приятный знаете, кажется, скользкий. ой хорошо растягивается можно играть очень интересный, беленький мне понравился вот этот белый ребята, мы сегодня с вами открыли 4 лизуна все они разные если хотите еще такие видео обязательно ставьте палец вверх а также подписывайтесь на мой канал каждый лизун необычный мне очень понравился вот этот вот розовый он шуршит, приятно его мять в руках и также беленький тоже необычный Единственное, в начале была какая-то жидкость, но при перемешивании все стало на свои места и его также очень приятно в руках держать. И вот этот вот беленький, вот в такой вот баночке, тоже очень пластичный и приятно его держать в руках и мять. Только единственное, приложите в другую баночку, потому что из этой баночки его тяжело достать. А этот лизун не очень мне понравился, потому что он не особо пластичный, нехорошо его мять, немножко твердоватый. Вот такой вот у меня сегодня был обзор на лизуны. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока!